Эй, hey, Сэм! Кто? Кто у нас Фран? Кто у нас стран Кто у нас Фран? Француз? Тихо! Ба-ба-ба-ба-ба! Морда! Бо -бо -бо. Дети. Французы на прогулке. Да, дети. Сам стой. Вот я не знаю, маленьких Маленький. собачек надо, наверное, снизу снимать, Маленький. да? на их нему уровни было. Всем стой, стой, всем сядь, стой, морда, морда, французе, стрекозец. D